Глава десятая. Ничто не работает так быстро, как цыганская почта. В течение двух-трех часов к больнице съезжали со всех сторон цыгане, желавшие своим сердечным участием оказать внимание пострадавшей дочери барона. Но в больницу никого не впускали, а двор буквально гудел много лосицей. Андрей сидел в белом халате, недалеко от операционной, Ему единственному разрешили находиться на всякий случай. Шла сложная операция. Выстрел пошел вдоль тела. Очевидно, Наида согнулась, уклоняясь от наведенного на нее ствола. Выстрелом ей рассекло правое плечо, легкие, печень, сказал один из врачей, вышедших из операционной. Состояние совершенно безнадежное. Думаем, что до вечера она вряд ли протянет. Вызывайте срочно родителей». Они уже скоро будут здесь. Вылетели самолетом из Москвы, зная только, что произошло несчастье, — сообщил Голубенко. Но через полчаса после того разговора родители уже входили в коридор в больницы, зная о случившемся из рассказов, стоящих во дворе цыган. Знали они о том, что Андрей дал свою кровь на Иде. Это не сходило с уст собравшихся удивленных, что сектант Гаджо, то есть чужой. Это сделал цыганки Март застал Голубенко, сидящего с высоко поднятой головой, но закрытыми глазами. Последний услышав шаги идущих по коридору, повернул голову, встал и пошел навстречу барону. Главный Рома не подошел, а подбежал к Андрею, целуя его, и сжав в своих объятиях, рыдая, как младенец. Неужели я смогу перенести ее смерть был единственный вопрос барона. Румиду, как мать, пустили к Наиде ухаживать за ней. Вскоре к больнице подъехала следственная группа. Поговорив с врачами о исходе происшествия, полковник, подойдя к Андрею и Марцу, сказал, «Поедите с нами в целях следствия». Выходя из здания больницы, Голубенко увидел теснящихся людей, глазами исполненными восторга и благодарности, сопровождавшими героя дня. Плагословы тебе Бог Андрей послышал с разных сторон. Дай-то тебе Бог здоровья. Приехав на место происшествия Андрей со следственной группой вошли во двор, а барон стоял у калитки, рыдая и боясь войти туда, где совсем недавно, где совсем недавно была шумная пляска, дикие восторги, песни, а на том месте, где он на счастье бил посуду, была лужа крови родной любимой дочери. Взгляд его поймал дорожку из капель крови, ведущую к самой калитке. «Проклятая богеми! громко со скрежетом зубов произнес барон, подняв над головой кулаки. «Я навеки остановлю твое каркание! так он говорил об этой колдунье. Некоторое время Голубенко рассказывал следователям детали происшествия. Некоторые из экспертов производили замеры, фотографировали, делали записи. Участковый милиционер изучал описи взятого оружия. А с улицы все доносились угрозы барона. — Колька! Купаться будешь в собственной крови! Я уничтожу все ваши змеиное отродье! Темаревце! Держись теперь, попрыгунчик несчастный! Кров за кровь! Темаревце! кричал он на всю улицу, призывая внимание соседей, как свидетелей. И вновь рыдание с криками «Хасьманге! Хасьманге!» То есть «Горе мне! Горе мне!» Цыганские семьи, как растревоженный муравейник, сновали от больницы к дому барона, от дома барона к зданию больницы, когда внешние проявления зла иссякли у барона, а следователи уехали. Голубенко с Марцем поехали узнать у профессоров, прилетевших по срочному вызову, их мнение относительно будущности Наиды. «Правду говорить или промолчать?» — спросил один из них. «Только правду. Самый страшное я уже перенес. Оно хуже смерти», — произнес барон. «Хуже смерти, дорогой, ничего не бывает. Вам придется крепиться». «Крепись, дорогой, но...» Из этого состояния, мне думается, уже и сам Бог ее не поднимет. «Какой сильный вызов Богу!» — подумал Андрей, услышав последние слова профессора. Из опыта жизни он уже знал, что Вседержитель оставлял посмеяние всех тех, кто делал ему вызов. Невольно Голубенко вспомнил вызов Богу, сказанный капитаном корабля «Титаник». Когда это гигантское морское чудище вышло в безбрежные просторы, репортер одной из газет спросил капитана, «Действительно ли судно непотопляемо?» Он ответил, «Конечно. Сам Бог не сможет его потопить». Но всему миру стал известен «причал», в кавычках, корабля, разбившегося об айсберг. И сейчас Андрей где-то в душе даже порадовался, что из-за этого вызова Бог может явить свое чудо. «Извините, профессор, но вы только врач». А тот, кого вы упомянули, врач-врачей, сильный воскрешать людей из мертвых, сказал Голубенко, желая утешить барона убитого горем. О, ну коли вы читали Евангелие, то вам остается только молиться, с ухмылкой произнес врач. Что мы и будем делать, твердо добавил христианин, обняв плачущего барона.